Добрый вечер. Итак, Ольга Романова, глава фонда «Русь Скажите, пожалуйста, каким образом ваш фонд вообще подсчитал вот это вот количество, с одной стороны, находящихся на фронте заключенных, с другой стороны, количество выбывших, что ли? Ну, вы знаете, конечно, точный, точного числа никто не скажет. У нас данные, собственно, из самих зон, Каждый день к нам стекаются сведения и от родственников, и от тех, кто может нам предоставить какие-то сведения. Надо сказать, что глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк несколько ну, недель назад озвучил цифру на 1 января, что по их данным, или данным СБУ, или данным разведки, или их собственным данным, это очень схожие были цифры, но это практически месяц назад. По данным Михаила подалека на 1 января 38 тысяч было 244 человека завербовано. А снято с учета, то есть убита, ранена, пропала, без вести пропала, попала в плед 29 тысяч 543 человека. То есть вплоть до... Uh, вот, вплоть до единицы, это были данные Михаила Но у нас вот складывается примерно такая же картина, мы не можем сказать так, так же, как он с точностью до одного человека, но uh, процент именно такой. И надо сказать, что январь просто оказался каким-то взрывным месяцем uh, по вербовке. Uh, в декабре все страшно буксовало, у человека Вагнера это было связано с обнародованием видео с несудебными казнями, а они, в свою очередь, эти видео были связаны с тем, что Пригожин боролся с массовым дезертирством и сдачей в плен. И на сегодняшний день мы наблюдаем просто уже вербовку несколько другого качества. Вот нам сегодня поступили довольно подробные сведения из ИК-6, это Мелихова, Владимирской области, где, собственно, сидит, сидит Алексей Навальный. Нам пишут родственники, что пошел совершенно массовый набор, и мы уже видим, в конце концов, что без спроса, без согласия, без контрактов набирает ЧВК «Вагнер», и, и речь идет об иностранных гражданах. Это, прежде всего, собственно, бывшие кастарбайтеры, это прежде всего выходцы из Центральной Азии, из Средней Азии, и нам написал еще несколько родственников э, из э, Молдовы, э, их родственники тоже сидят в российских тюрьмах, и ровно то же самое. Э, начался какой-то вот массовый набор без спроса. Э, наверное, э, если говорить о э, бесправе осужденных, все-таки это среди бесправных осужденных одна из самых бесправных частей. Да, это иностранцы. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите без спроса, без согласия, без контрактов. А обычно есть спрос, согласие и контракты. В чем разница? До сих пор были. До сих пор, до последнего времени, ну, я думаю, что вплоть до Нового года, нам поступали, нам поступали жалобы, что забрали насильно, не хотели. Но когда все-таки добираешься с большим трудом до человека, он говорит, минуточку, я вообще с удовольствием и до буду Поэтому... Даже если учесть, что, например, и представить себе, что этот ответ был дан под давлением, например, рядом с людьми с пистолетом, ну, что ты с можешь сделать? Ничего, ничего. Точно так же, как и анонимные обращения «спасите, помогите», забирают, не хотим, но имя не скажем, номер зоны не скажем, но и область не скажем, сделать что-нибудь. Да, это, в общем, можно такие сообщения, в общем-то, отметать и говорить о том, что, извините, это все-таки недоказуемые вещи, потому что пока все до сих пор было ура и добровольно, было давление. Было давление прежде всего на людей, которые на заключенных, которые оказывают сознательное сопротивление и делают этот слух. Их сажали в ШИЗО, и сажают в ШИЗО, их стараются изолировать. Сейчас вообще никому не дают УДО. Вообще, в принципе, никому. Условно-досрочное освобождение не считается, что хочешь условно, хочешь досрочно, давай, давай воевать. Бери контракт, подписывай и уходи. Больше никак. Поэтому давление, вот сейчас массовое давление мы отмечаем только сейчас. И люди называют свои фамилии. Вы, если вернуться к этой цифре, все-таки она для нас является сегодня самым ключевым информационным поводом. Вот это вот огромное выбывание из рядов наемников Вагнера. В первую очередь это убитые или в первую очередь, как вы считаете, это дезертировшие и сдавшиеся в плен? Ну, 77% — это боевые и не боевые потери. На «Дожде» был прекрасный репортаж Егины Бероевой. Я просто хочу отослать вообще всех интересующихся к этому репортажу о том, как, в общем, люди, которые, например, сдались в плен, записаны у ЧВК «Вагнер» как погибшие. И таких случаев ни один, ни два, их много. То есть нам приходят, наверное, уже ну, с сентября такие сообщения, что человек, который там похоронен, 5 миллионов выплачено, оказывается, что нет, оказывается, что он жив и где-то находится просто в другом месте. И связано это с тем, что, надо сказать, что Пригожин тщательно скрывает количество заключенных, которые бежали от него в ту или иную сторону. Дезертировали в Россию с оружием в руках, и мы узнаем об этом только после перестрелок, как это было не так давно, в городе Шахтинск Ростовской области, или после того, как уже люди из, уже из плена каким-то образом пытаются достучаться до своих родных и сказать, что они живы. А при этом, да, пожалуйста, пришла похоронка, почетная грамота, медалька, цинковый гроб с окошечком. Все это есть. Спасибо большое. Это была Ольга Романова, глава фонда сидящая. Напомню, что фонд «Руссидящая» сегодня опубликовал цифры. Первые, наверное, настоящие цифры, посвященные потерям разного рода ЧВК «Вагнера» на войне в Украине. То есть из 50 тысяч заключенных, воевавших в составе ЧВК, в строю остался только каждый пятый.